Здравствуйте, меня зовут Мария, я работаю в компании Webcom Group. Яндекс начинает тестирование аналитики по звонкам в Директе. Это позволит рекламодателям получать более детальную статистику по компаниям, объявлениям или ключевым фразам, которые привели звонок. Получение статистики станет возможным благодаря подменному номеру, который можно подключить прямо в интерфейсе Директа. Буквально недавно Яндекс предоставил возможность указать любой номер из карточки организации или добавить новый. Посмотреть, как это сделать, можно здесь. Теперь можно указать статический подменный номер. Такой номер будет отображаться только в рекламе Директа и в карточке организации при переходе из объявления. И главное, за подменный номер не придется доплачивать. Как заявил представитель Яндекса, собирать аналитику по звонкам из рекламных объявлений можно уже сейчас помощью Яндекс Телефонии или, например, сторонних колл -трекингов. Наше новое решение по аналитике звонков ориентировано прежде всего на малый бизнес. Оно простое, подключается из интерфейса Директа и не требует доплат. Мы знаем, что для многих небольших компаний звонки один из важнейших сигналов о том, что реклама работает. Чтобы реклама была максимально полезной и стоила своих денег, мы рекомендуем собирать статистику по звонкам и настраивать по ним оптимизацию в своих рекламных кампаниях. Кто может подключить подменный номер? Сейчас эта возможность доступна только для участников закрытого бета-теста. Если вы попали в тестирование, то вы увидите опцию блоки контакты организации. После окончания тестирования получить номер для сбора аналитики смогут все рекламодатели, которые используют в объявлениях карточку организации из Яндекс.Справочника и подтвердили свои права владельца или представителя. Если вы хотите воспользоваться подменным номером в будущем, рекомендуется подтвердить свои права на организацию уже сейчас. Какие срезы по подменному номеру появятся в статистике? Использование подменного номера откроет для вас больше полезной и детальной статистики по звонкам. В Яндекс Метрике появятся три новых отчета – источники звонков, качество обработки звонков и звонки детально. По ним вы сможете сделать вывод, какие источники трафика, рекламные кампании или ключевые слова принесли звонки, узнать длительность разговора, время ожидания, количество уникальных и пропущенных звонков. Также в Метрике появится цель «Звонок». Выберите эту цель в отчете Direct Сводка, чтобы посмотреть детальную статистику по рекламным компаниям «Директа», которые привели звонки. Статистика по звонкам собирается в автоматический счетчик «Метрики». Он появится в списке моих счетчиков в настройках компании в «Директе», а также на странице «Мои счетчики» в «Метрике», когда вы выберете подменный номер в карточке организации. Доступ к такому счетчику по умолчанию есть у владельца организации в справочнике и его представителей. Его можно настроить. В статистике «Директа» также появится цель «Звонок». Выбрав ее, вы увидите конверсию в звонок, цену цели, доход и другие показатели. Данное нововведение будет полезно тем, у кого пользователи часто звонят по рекламному объявлению без перехода на сайт, визитку или турбо -страницу. Сколько таких тематик? Две, три? Эвакуаторы, вскрытие замков, ветеринарная помощь? Да и ограничивается все это мобильным поиском Яндекс. А какая доля мобильного поиска Яндекс в вашей тематике? Ну, если мы говорим про отслеживание звонков, то тогда номер должен быть и на посадочной странице подменен. А для этого нужна телефония или отслеживание звонков, которые в решениях Яндекс не работают, например, в Беларуси, да и не во всех регионах России. Значит, придется прибегать к другим сервисам подмены номера. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!